Дамы и господа, дорогие коллеги, добрый день, спасибо за приглашение, я рад снова после кофе-брейка оказаться здесь на сессии, уважаемые. Роза, большое спасибо за, и уважаемые Дарвини Мансорович, спасибо за приглашение, за, за возможность принять участие и предоставить свой доклад в качестве основного докладчика. И я буду говорить о стандартах подготовки учителей и предобразования в Германии, а в истории, и о том, что происходит сейчас, за последние 15 лет, как стандарты образования меняются, я объясню, что происходит, объясню ситуацию в прошлом и в настоящем. Я расскажу о том, что происходит в моем университете, я поясню о, о те модели, которые мы разрабатываем. Как уже говорила Роза Алексеевна, когда мы разрабатывали совместные стандарты, модели, пришли к сотрудничеству в ноябре, и я сравню, что происходит в наших университетах. И я расскажу об образовательной системе в подготовке учителей в Германии, о, о том, что происходит э, в, в области законодательства после принятия, вхождения в Баумский процесс соглашения, а, я расскажу о стандартах, о институционной ситуации в Дрездене, как и приведу это в качестве примера, и расскажу о перспективах. Они также дадут нам понимание того, что происходит в Германии, и что происходит в России и в других странах. Поскольку эта ситуация, сложившаяся в Германии, некоторым образом определяет и подтверждает ситуацию в образовательной среде во всех странах. Начиная с 90-х годов в Германии мы стали одной страной. До этого момента, до 1990 -го года, мы были две отдельные Германии. Теперь мы стали одним народом, и мы объединились, но мы живем в, в нескольких штатах, так называемых, мы их называем землями, это федеральные земли, мы живем в федеральных штатах или землях, на федеральных землях, и... и Федеральная республика Германия имеет только одну статью в законе, касающуюся школ. Мы не имеем законов, касающихся подготовки школьных учителей, и поэтому для преподавания и подготовки учителей это прописано в федеральном законе, и у нас нет Основного закона, прописывающего yeah. нормы преподавания. Мы отли отличаемся структурно в Германии, и это, это структура университетов, школ. Мы имеем профессиональное образование, дополнительное образование, и наше правительство... И наши федеральные штаты, наши федеральные земли осуществляют эту статью в подготовке преподавателей, соответственно, структуре школьного образования с 1900 в 1848 году необходимо органи было организовывать подготовку учителей для работы в школе, но это было непросто, потому что у нас не было централизованного государства. Мы были федеративными республиками, и, и это было... Конференция министров образования на федеральных, на федеральных республиках Германии. И эта конференция послужила началом установления стандартов для преподавания и подготовки учителей и развития компетенции учителей. Стать Учителям в Германии до Балонского соглашения для этого необходимо было пройти три этапа. Чтобы стать учителем, нужно было выучиться в университете. После первой стадии нужно было сдать экзамен для того, чтобы попасть на второй уровень образования подготовки. и подготовки. И третий экзамен а, позволял уже работать учителем в Германии. То есть каждый должен был пройти три фазы, три стадии а, до Болонского процесса. И до сих пор мы следуем этому а, стандарту в Германии. Три этапа которые необходимо пройти для того, чтобы получить квалификацию преподавателя и начать работать. После принятия Болонского соглашения у нас появились двойственная ситуация. А у нас появилась точно так же бакалаврская степень и магистрская степень. И... И после этого точно так же нужно было пройти первый этап экзамена, экзаменовки. И мы здесь несколько мы, мы не могли обойтись уже без магистрской степени, и таким образом мы пришли к Болонской системе, и это пример Саксонии. У нас различные системы подготовки учителей для начальной школы в Германии, для средней школы и для специального профессионального образования. И вы видите а, отправные точки. Это 8 семестров для начальной школы для, а, и 9 семестров для средней школы. И 10 семестров для подготовки в работу в гимназии. Ситуация после принятия Болонского соглашения складывается следующим образом в Германии. Мы уже говорили об области образования, высшего образования в Европе сегодня утром и и мы в Германии точно так же пытаемся понять, что мы должны сделать в изменении подготовки учителей, что мы должны делать, каким результатом мы приходим, как мы должны оценивать студентов по соглашению в ПИЗе. И мы занимаем достаточно высокие позиции в оценивании, и шок, писанский шок в Германии, мы до сих пор его помним. Это было, когда мы занимали 21 место в рейтинге. Это было для нас настоящим шоком. У нас различные мнения по поводу того, что происходит в системе образования с 2000 года, и, и мы приняли так называемые КМК-решения в 2004 году для стандартизации подготовки учителей. Стандарты подготовки учителей должны охватывать общую ситуацию, общую для различных немецких республик, и у нас различные уровни подготовки учителей в разных землях Германии. Мы проводим экзам экзамены до того, как пришли к Болонскому соглашению и после принятия мы а, требуем степени магистра для сдачи третьего уровня экзамена, экзамен третьего уровня и стандарты для подготовки учителей. А, мы пришли к этим стандартам не сразу, но общие организации подготовки учителей а, в ходе обсуждения Болонского соглашения о подготовке учителей и моделей в Германии пришли к единому мнению. Я объясню э, стандарты и различия в различных областях Германии. И сначала мы установили э, государственный стандарт для школ, для школ. образовательные стандарты. КМК 2003 года, и они, они должны быть предметно направленными для школ, сосредоточенными на интересах школы, решать проблемы, которые возникают в школе. Это опять-таки отражение того, что было принято в ПИЗе, и это проводились обсуждения КМК-стандарта в Германии. Но несколько лет назад у нас возникла масса проблем, связанных со стандартами образования, и один из моих коллег из Швейцарии сказал, что международные образовательные стандарты приводят к ограниченности практического их осуществления. Мы сосредоточены на задачах, оценивании уровня преподавания, а когда мы просто-напросто зазубриваем знания. И это когда возникает так называемая образовательная булимия, когда детей тошнит от, от, от обучения, они не хотят ничего воспринимать. И только тесты, могут проверить, которые соответствуют стандартам, могут проверить качество усвоения материала и знаний. И возникает вопрос, что делать со стандартами в подготовке учителей, и что происходит в этой области. Сначала у нас были стандарты для школ, а потом мы разработали стандарты для подготовки учителей начиная с 2004 года. И эти стандарты а, вывели нас на четыре области компетентности. Эти четыре навыка или компетенции а, займут много времени, поэтому я не буду подробно на этом останавливаться. Но у, у нас есть КМК стандарты, они организованы. На, на повседневной, каждодневной практике. Мы должны привносить новые uh, знания в, в области образования и подготовки учителей. Мы должны оценивать эмпирические результаты, смотреть на конкретные результаты, что происходит в классных комнатах. Мы должны также предусматривать изменения в процессе подготовки учителей. И также стандарты приводят нас к двум фазам установления стандартов. Это стандарты первой фазы подготовки учителей и второй фазы подготовки. И третья фаза, на, третьей, на третьем этапе у нас нет стандартов подготовки учителей. Это только упоминание в стандартах об этом. И поэтому я расскажу о первой фазе, о том, что происходит на первом уровне подготовки. Это образовательные стандарты. У нас есть области навыков. Это преподавание, это развитие, оценивание и инновации. И это всего лишь наши первые предложения или заголовки, краткие, краткие заголовки. это, это, это то, что. Подразумевает, что учителя являются экспертами в преподавании обучения, обучении, что учителя всегда задумываются о своей роли как учителя в развитии детей, и часто учителя должны оставаться объективными, и всегда нужно понимать, что образование стоит на первом уровне вместе и учителя развивают свои навыки, в том числе для того, чтобы у них появлялись новые возможности. Приведу пример Дрездена и что происходит в последнее время, в последние годы, в последние 10 лет в Дрездене. Дрезден это часть Германии, столица Саксонии. И в университете есть профессора, которые обучают 36 тысяч студентов. и Это 400 с лишним тысячи сотрудников, работающих в университете. 36 тысяч студентов, 10% наших студентов задействованы в подготовке учителей, в, в программах по подготовке учителей. Это достаточно большое число студентов. И новые тенденции, старые тенденции, и конфликты, которые возникают между ними, согласно тем стандартам, которые выработаны в нашей стране, по стандарту КМК федеральные государства должны организовывать и учреждать стандарты подготовки в университетах. И до Вось... а, существует почти 90 университетов в Германии, которые готовят учителей. И это различные организации, и, и в Дрездене у нас есть школы или отделения, различные школы и факультеты, на которых мы проводим подготовку. Это повсеместно в Германии, и мы видим... Много факульт... что многие факультеты э, вовлечены в подготовку учителей и государство учреждает, у, разрабатывает, учреждает, устанавливает стандарты и проблема заключается в следующем: понять, что происходит э, со студентами на занятиях, можно ли Вывести эту ситуацию а, с, и применять стандарты на занятиях. У нас много факультетов, различные системы подготовки учителей для школ, и существует проблема. Кто должен организовать стандарты и как учредить стандарты для того, чтобы они были едины для всех факультетов, всех отделений, для всех занятий. И, как пример, для начальной школы, для учителей начальной школы в Дрездене. Я объясню, у нас в университете есть программа, такая, как и в школах, программа для подготовки учителей начальной школы, средней школы, программа для подготовки учителей в гимназии. И мы стремимся организовать в новых форматах, в новой ситуации определенные стандарты. Это рабочую программу. Да, здесь нужны очки. Я хочу показать, что первый семестр, второй, третий семестр и так далее. И это представляет собой некоторый план, такой же как в школе. И здесь, здесь не существует свободы для студентов. Они чтобы они могли свободно посещать занятия в каждом семестре они не могут выбирать они не могут выбирать что им посещать на основании этой программы и, и я я думаю, что необходимо организовать центры подготовки учителей, организовать новые образовательные процессы, внедрить стандартизацию и и в Германии есть центры для подготовки учителей, возможно, они появятся через 10 лет, и центры исследования, и они будут как раз разрабатывать стандартизацию для подготовки учителей, будут сталкиваться с проблемами, которые они будут решать, и... и Например, использую модель, которая существует в Дрездене, и они будут разрабатывать структуру на левой стороне и для оказания услуг и для uh, исследования на правой стороне слайда. Вот это... Это результаты нашего, нашей разработки, которую мы делали в ноябре. И государство представляет нам стандарты для подготовки учителей. По подготовке учителей. И это может быть осуществлено на основании КМК. стандарта, который внедряет этот стандарт, это... Это разработанная целевая программа, и у нас присутствуют центры в университетах, и они дальше распространяют свои программы в школах на занятиях и осуществляют теорию на практике. И я должен объяснить, это процесс так называемый сверху вниз, по которому мы организуем стандарты по подготовке учителей, начиная от законодательства, государственного законодательства, и также здесь присутствует масса сложностей в осуществлении этого процесса. Эта ситуация похожа на то, что происходит везде в Германии, и если мы посмотрим на процесс снизу вверх, то тогда ситуация полностью поменяется, поскольку государство выделяет финансовые средства или гранты из последнего года, Повысилось качество подготовки и, учителей, и это новые возможности разработки новых стандартов, и деньги поступают от государства, от, от правительства в Германии, а не от федеральных республик, и эти гранты достигают 500 миллионов евро. До 2023 года рассчитано, и финансирование заявок осуществляется в университетах, и у нас заявлено 49 проектов в университетах. В котором можно будет организовать новую структуру подготовки учителей. И таким образом мы а, приходим к, а, к оцениванию качества образования в области подготовки учителей, и, и большие средства, пять с половиной миллионов евро, затрачены на эти проекты. этот наши цели в системе. Университета в системе университета. Я, цели правительства и осуществления болонского процесса в подготовке учителей. Наблюдает несоответствие подготовки учителей в различных федеральных областях. И мы разрабатываем центры подготовки учителей для школ и образования и на межуниверситетском уровне. И университеты развивают эмпирические исследования. Я объясню, в чем суть этого процесса. Сначала 15 лет назад мы приняли Болонское соглашение и соглашение в ПИЗе, и нам необходимо выработать стандарты для подготовки учителей, но это не имело большого выхода. И у нас были различные программы в различных э, э, республиках. И у нас 19 университетов приняли программу подготовки учителей. И сейчас, я думаю, что суть, если мы посмотрим на схему снизу вверх, э, университеты получают деньги. И и если мы сравним ситуацию в различных университетах и э, обсуждение по поводу процесса подготовки учителей и проекты, в которых они принимают участие, это будет касаться в первую очередь подготовки учителей в целом. И мы обсуждали эти вопросы. И когда мы говорим о ситуации в Казани, возможно, и обсудим эту ситуацию с коллегами в других странах, мы можем увидеть, где мы находимся в, данной ситу... в данный момент, на какой ситуации, на макроуровне или на микроуровне. Мы можем представить какие-то новые идеи, поделиться своими соображениями. И я надеюсь, что ситуация в Германии каким-то образом вас впечатляет и возможно в, а, таким же образом можно будет осуществлять подготовку учителей в Татарстане соответственно стандартам подготовки учителей в европейских странах большое спасибо